Как раз и навсегда решить проблему неравномерности загрузки твоего автосервиса, мойки, шиномонтажной мастерской или тюнинг-ателье? Все очень просто. Используй Юремонт по полной программе. Регистрируйся на Юремонт как автосервис. Заполняй подробно свой профиль. Отвечай на заявки о ремонте, которые ты видишь в своем городе. Тебя выбрал клиент. Получи его контакты. Договаривайся о дате и времени ремонта. Используй Юремонт, и ты увидишь, как быстро вырастет число твоих довольных клиентов.